Ребят, я совсем запутался с этим Open Broadcast Software. Либо я его выключаю навсегда сегодня. Либо я его не выключаю. Но мы с вами не продолжаем. Я медленно вышел из дерева и направился к ней. Ой. Саша медленно шла вдоль берега, словно порхала, скидывая по дороге пионец галскую и растягивая рубашку. Получалось у нее действительно здорово. Уверен, что она стала, была, стала бы прекрасной актрисой немого кино. Вскоре Саша скрылась в лесу, а я некоторое время простоял на берегу и направился за ней. Стоп, снято! Саша выбежала из-за деревьев. Ну, ну как? Неа, отлично, прекрасно. Вот всегда бы так, с первого дубля. И закончили бы тогда как раз все вовремя. Вы так говорите, как будто вы мы не закончим вообще все вовремя. Скептически заметил я. Закончим, не сомневайся. И что это все? И что это все? Рядом со мной не от, непонятно откуда возникла Маша. А что ты еще хотела? Ну, почти три часа подготовки ради минуты съемки. Это кино, кино искусства. Таким тут можно годами ловить нужный кадр, десятилетиями снимать картину на пять минут. Ольга Дмитриевна смешно размахивала руками. Ладно, устал, сказал Маша. Это все. Не на сегодня, да. Тогда всем спокойной ночи. Сайнура пис. Она кинула кусок ткани на землю и быстрым шагом направилась в сторону лагеря. Я попрощался со всеми и схватила распечатанный сценарий и бросился за ней. Наша, наша. Погоди. Эй, погодь. Я догнал ее только на площади. Ну, что тебе еще? Нальцемаш читал и усталость. Может, хочешь пройти перед сном? С чего это вдруг? Она, не посмотрела на меня. Ну просто рано ведь еще в городе, вс... в городе в такое время все равно никогда бы спать не легла. В городе? Тут не город, как видишь, тут сутки за трое. Да брось ты, время это детское еще. Ладно уж, она посмотрела на меня и улыбнулась. Только недолго. Так точно! выплел я. И зачем ты его везде с собой таскаешь? Она показала на пачку бумаги, которую я держал в руках. Ну мало ли, что может случиться. Вскоре мы вышли на пляж. Какая у?